Один из вопросов был, почему облачный майнинг – это плохо. Я считаю, я считаю, что облачный майнинг – это плохо по одной простой причине. Да, бывает облачный майнинг, на котором даже некоторые люди зарабатывают, но, еще раз вам говорю, это как раз та история в облачный майнинг, когда ваши ресурсы находятся в руках других людей. И эти другие люди – это даже не Сбербанк России, это какие-то совсем другие люди, о которых вы ничего не знаете и в любой момент ваши сбережения там пропадут. И, скорее всего, в большинстве таких облачных майнингов на самом деле ничего не майнится. Это как раз тот конкретный случай, когда это пирамида. Я не говорю сейчас обо всех сервисах облачного майнинга, но еще раз говорю: я бы никогда в жизни никому не советовал ни копейки вкладывать в облачный майнинг, потому что вероятность потерять там ваши деньги, она, как бы сказать, стремится к показателю чуть менее, чем полностью.